Доброе утро коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Понедельник, 12 марта. И давайте посмотрим, с чем у нас открывается текущая торговая неделя. И перед началом, как всегда, напомню, что у нас сегодня пройдет вебинар, на котором мы каждый из инструментов разберем более подробно с ориентиром на предстоящую неделю. Вебинар идет на нашем YouTube-канале. Начало трансляции 19.30 по Москве, 18.30 по Таллину, Киеву и Риге. А наш обзор мы начнем, как всегда, с пары евро доллар по паре на текущем момент тенденция нисходящая сохраняется мы сегодня видим уже торговлю вблизи максимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу и если евро доллар удастся закрепиться за этим уровнем то мы можем считать завершенный то коррекционное движение которое у нас началось 8 марта а целями восходящего движения будет обновление максимальных значения 7 8 марта то есть уход выше отметки 12450 ну и движение дальше на 126 на 127 если данный уровень будет у держим и нас ожидает продолжение коррекционного движения, то первая, ближайшая цель это движение в область 1.2227 следующая 1.2162 а пара британский фунт американский доллар на текущем момент находится в нисходящем тренде, ближайшие цели по данному движению это обновление минимальной значения четверга и пятницы то есть уход ниже уровня 1.3887 и далее движение на 1.3712 возврат к покупкам будет актуален после преодоления максимальной значений, которые мы видели также 7 и 8 марта, это уход выше отметки 1.3914. А пара американский доллар, канадский доллар продолжает свое нисходящее движение. цели по снижению – это уйти ниже уровня 1.28.07, минимальное значение, которое было зафиксировано в пятницу, ну и дальше двигаться уже в область 1.26.11. Возврат к покупкам будет актуален после преодоления максимальной значений пятницы, это отметка 1.2908. Пара американский доллар японская иена продолжает свое восходящее движение цели роста это уход выше отметки 107,04 движение дальше на 107,83 возврат к продажам будет актуален после преодоления минимальных значений которые мы видели 8 марта это уровень 105,89 а пара австралийский доллар американский доллар продолжает свое восходящее движение. Цели роста находятся в области 79.14, а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях 8 и 9 марта. Это отметка 77.75. А по паре еврофунт тенденция нисходящая продолжается. Ближайшие цели для снижения это уйти ниже минимальной значения пятницы, то есть уйти ниже отметки 8874, далее двигаться на 8791. Возврат к покупкам по данной паре будет рассматриваться после преодоления максимальной значения пятницы на уровне 8925. А золото на текущий момент продолжает свое нисходящее движение. Цели в рамках данной тенденции это обновление минимальных значений пятницы, то есть уход ниже уровня 1312 долларов за тройскую унису, ну и далее двигаться на 1300. Возврат к покупкам будет актуален после преодоления максимальных значений пятницы, это уровень 1325. Пока, пара, пока золото торгуется ниже данного уровня, тенденция нисходящая сохраняется. В том случае, если мы сможем закрепиться выше максимума в пятницу, то с этих уровней уже можем ожидать возобновления роста в сторону основного тренда. По нефтемарке Brent в пятницу мы видели уход выше максимальной значения четверга, что в рамках часового таймфрейма нас переводит на текущий момент фазу роста. Ближайшие цели это уйти выше отметки 6621, тем самым цена подтвердит нам свой настрой двигаться дальше на 6826. Ну а в том случае, если мы уйдем ниже уровня 6375, это минимальное значение пятницы, то уже будет более актуально возврат к продажам по данному активу. Индекс DAX продолжает свое восходящее движение, цели роста находятся на отметке 12000. 704, а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимуме пятницы. Это уровень 12284. Биткоин вчера в воскресенье смог обновить максимальное значение субботы, что в рамках часового таймфрейма нас возвращает к росту по данному инструменту с целями на 11769. В том случае, если биткоин сможет обновить минимальные значения, которые были 9 и 11 марта на уровне 8388, то нас может ожидать более затяжная коррекция уже с целью на 7000 но пока мы торгуемся выше 8388 тенденция в рамках часового таймфрейма остается восходящей итак коллеги всем спасибо за внимание с вами был саков роман как всегда напоминаю что если вам нравится это видео то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы пишите в комментариях все жду вечером на вебинаре на котором каждый из инструментов мы обсудим более подробно всем спасибо за внимание хорошей недели и до свидания